Вопрос про сны. Зимой на имболк нашла своего бога и сразу изменились сны. Они перестали быть хаотичные, бессвязные, стали похожи на проживание еще одной жизни, очень реалистичные. Но я не управляю происходящим там. Последнее время в них стали участвовать близкие и знакомые, а я стала теряться что на самом деле происходило в реальности. Граница снов и границы реальности стали размываться. У меня есть такое ощущение, что я с этим должна что-то сделать, но не понимаю, что. Где мне искать подсказки? Что это? Я на четвертом курсе сейчас. Коллега Энн, наше сознание принадлежит не только нашему я, которое сейчас сидит перед экраном монитора и воспринимает наши слова. Наше я разобрано на очень много миров, просто где-то где мы себя осознаем, как я, а где-то себя, как я, осознает другая часть нашего сознания. Вам удалось отчасти увидеть жизнь еще, одной, еще, одного, вашего, еще одного вашего отражения, вашей проекции. Таких отражений и проекций огромное количество в различных временах, и в нашей временной линии исторической, и в другой временной линии исторической, и в параллельных вероятностях, и в этой вероятности. Все это есть проекции разума вашего бога, то есть вас самих, просто в определенном ключе, в определенной ипостаси. Уже хорошо, что вы это знаете. Уже хорошо, что вы можете это видеть, вы не обязаны это контролировать, но то, что вы это знаете, уже помогает вам в каком-то смысле осознанно друг с другом синхронизироваться. И чем чаще вы это делаете, тем в большей степени у вас будет разумный контакт, как между квантовыми близнецами, когда они не могут уже жить друг без друга и начинают понимать и знать о существовании друг друга. Это труд, это совсем иное мировоззрение это совсем иное видение реальностей, как совокупности миров. И вы просто этому будете учиться, наладите контакт с одной реальностью, получится возможность наладить и с другой. Вы будете переходить по сети от одной реальности в другую и понимать, что вы очень сильно взаимосвязаны, а потом вы научитесь считывать по происходящему там, что будет происходить с вами, а научившись считывать, вы как раз и подойдете к вопросу контроля. Просто он для вас перестанет быть, ну, иметь ту коннотацию, которую он имеет сейчас. Контроль не как управление, а как контроль как участие, контроль как согласование, контроль как, как контроль. У вас обязательно это получится, раз уже с самого имболка у вас пошли такие серьезнейшие осознания.